события, поскольку Макс, поправь мне, пожалуйста, у меня чат не не, не уходит. А все ушел слава богу. Так, значит мы вам обещали, ну и исходя из того, что обычно обычно в любом проекте проходит первые там два месяца. И э, начинаются предложения новейшие в интернете, и публика начинает оглядывать уже в стороны. Особенно тогда, когда э, все успешно, все хорошо, успокаиваются нервные клетки. И человек думает: ну все я, уже тут, все, я тут уже все наладил, побежал я дальше. Вот, чтобы вы никуда не бегали, чтобы вы сидели дома, и переходили из комнаты в комнату, мы вам создаем новый модуль. Значит, что это и для чего этого? Давайте посмотрим. Так, где у нас первая картинка? Вот, коротко. Коротко. Так, ну я запись не включила, елки-палки. Извиняюсь. Вернемся обратно немножко. Что-то мы тут перед тем, как начинать вебинар, обнаружили, что вы у нас все тут заскакиваете ведущими, и, и получается каша-малаша, поэтому я тут немножко разволновалась, не включила запись. Начинаем сначала, да? Начинаем сначала, что мы создаем новый модуль. Сразу же вас обрадую, что старт мы назначаем на 30 октября. Вот. И что из себя будет представлять наш новый модуль? Значит, коротко и ясно, ребята. Всего три уровня. Всем сейчас все видно? Макс, посмотри, скажи мне голосом. Все нормально там видно? Значит, всего три уровня. Вот такой же живой очереди. Никак... Да, все видно нормально. Никаких построений структур, живая очередь. Принцип живой очереди. То есть заходим на первый уровень, точно так же у нас получается один к трем, то есть маленькая матричка. Друг за другом заходим, переходим на второй, вот первый и второй накопительный, то есть мы переходим, и на третьем мы уже получаем прибыль. Вход одна тысяча рублей – Доход 11 тысяч рублей. Получается очень быстро, очень коротко. Внес тысячу, получил 11. Внес тысячу, получил 11. Мы почему 11 решили? Именно для того, чтобы вы одну тысячу постоянно возвращали в этот же модуль. Что произойдет? Смотрите. Что это нам даст? Коротко будем называть. МЧ-3, МЧ-19, то есть по количеству уровней. Вот наша большая основная очередь. И для того, чтобы она работала отлично, да, И естественно, у вас время все-таки проходит, чем выше уровень в ней, тем все-таки дольше заполняется, да, Нет, не каждый день, а хочется, чтобы были деньги. Каждый день вот мы создаем вам тот модуль, который будет давать вам ежедневный доход, ежедневный, практически. Если вы будете действовать так, как мы вам говорим. Если вы внесли одну тысячу, одиннадцать выводите, да, вот отсюда одиннадцать выводите, значит, обратно, обратно в начало ставите опять 11 получили, тысячу обратно. Кто хочет больше, пожалуйста. Но у нас будет ограничение не более трех покупок вот в МЧ3, то есть в Magic Chain 3, у нас будет не более трех покупок в сутки. Мы не хотим, чтобы, вот как сейчас, только что вот девушка зашла, купила 12 или там 15 сразу же мест на первом уровне. Сами понимаете, что это, когда она дойдет до седьмого, до восьмого, это получится, что мы будем целый день наблюдать, как выводит один человек. Понимаете, этого не хочется. Хочется, чтобы все никого не ждали, все четко получали каждый день... Хорошие суммы значит, вот таким образом: какая связь, все же, самое главное, какая связь у нас происходит с, нашим, с нашей основной очередью? Значит, смотрите, ребята, вот этот, мы каждый шаг продумываем таким образом, чтобы не нарушить предыдущий. Вы обратили внимание, что в любом проекте обычно так происходит. Если появляется новый модуль, значит, предыдущий уже забросили. Правда же? Так вот, у нас этого не получится, потому что, еще раз чуть подыму картинку, взаимосвязь конкретная. Каким образом? Ладно, ладно, подожди. У тебя ничего не делается, ничего не двигается, может быть, это только у меня. Как стоит одна картинка, так и есть. Какая? Взаимосвязь. Ну так я ее и держу, взаимосвязь. Я на ней рисую. Ничего не рисуется на ней. Ну ладно, буду рисовать. Другим карандашом. Хорошо, вот карандашки. Смотрите. То есть, если вы зашли, вот в наш новый модуль зашли, получаете 11 тысяч и одну тысячу возвращаете сюда же, получается, в начало. То, о чем я вам говорила. Но самое главное – взаимосвязь. В чем наша взаимосвязь? Не клонами, еще раз повторюсь, которые сочиняют, сочиняют обычно в проектах, а как всегда, функционалом и алгоритмами. Что это значит? значит? Давайте себе представим, что реклама всегда любят на старт. Значит, вы сейчас будете, кроме своей школы, до 30-го рекламировать еще, допустим, старт нового модуля. И вот представьте себе, приходят к вам люди, и прежде чем они смогут купить вот здесь место себе, то есть номер в очереди, они... Ладно, я не знаю, но мы просто, я тебе говорю, ты ничего, а, ты рисуешь, давай. Ты свою. Значит, прежде чем купить место в новом модуле, они сначала вынуждены будут купить место в общей очереди. То есть только через общую очередь будет у нас, видите, вот связи мы нарисовали, попадают люди вот в новый модуль, в скоростной Здесь нет миллионов, но если каждая тысяча будет приносить вам 11 тысяч и быстро всего три шага, всего три коротеньких шага, сами понимаете, сами понимаете что это будет очень результативно. При этом, естественно, сначала покупаем здесь место. Тогда только переходим сюда. Для старичков, то есть для тех, кто уже участвует в нашем проекте, такие еще у нас есть. Значит, здесь не ограничения, а связь, опять-таки, с нашей главной цепью, чтобы вы ее не забросили, ребята. Значит, если у вас есть хотя бы одна в архиве цепочка, значит, вы тоже не купите. Все должно быть у вас активировано, тогда мы участвуем вот в этой цепи. Раз. То есть мы не даем остановиться главной общей цепи такими вот э, решениями. Кроме того, сейчас секундочку, значит, у нас есть с вами еще партнерская программа, да? партнерская программа. Тоже пятиуровневая, значит, э, так, карандашик включаю. Сами видите, что от, от рефералов первого уровня будет по 35, 350 рублей от каждого. Ну и так далее. От второго уровня 250, от третьего 200, от четвертого 100 и от, 50 тоже, ой, от пятого тоже 100. Значит, сами понимаете, что это, как сейчас можно назвать, линейный бонус. Хотя это не но это линейно-глубинный, можно сказать, бонус в дополнение. И здесь мы тоже такие создали уловки против хитрецов, скажем так. Значит, если, если у вас закончилось, допустим, вы купили себе одну цепочку, да, купили одну цепочку в этом модуле, и... Она вам дала доход, и вы не, не стали еще раз покупать. Значит, бонусы вы от своих рефералов уже получать не будете. Раз ты не участвуешь здесь, значит, бонусы здесь не получаешь. Так. Кроме того, бонусы, имейте в виду, вот эти бонусы <coughs> получают только те, кто участвует в этом модуле. Еще раз, так сказать, ограничитель. Некий от уловок. Слушайте, мы не столько продумываем... Сейчас э, маркетинг, сколько э, э, продумываем <дум> те моменты, в которых могут нас как-то обходить. Значит, мы э, больше удалили внимание именно этому. Итак, какой еще момент? Если у вас в данный момент в общей цепи, главной цепи, у вас э, тоже у, ускакала ваша цепочка в архив, значит, ваша Цепочка в этом алгоритме тоже уходит в архив. Таким образом, вот эта взаимосвязь, она заставит вас быть более внимательными к построению бизнеса, заставит вас быть ответственными перед самими собой, не зевать ни в одном алгоритме, ни во втором. Так, что я еще вам не продемонстрировала? Итак, вот, собственно, и все. Вот, вот, собственно, и все. Что это вам даст? Представьте себе, если вы будете вот так вот кружиться, кружиться по вот этим трем уровням, у вас постоянно будет на выход 11 тысяч рублей. Кто умеет считать, тот понимает, что это действительно великолепный выход. Мы посмотрели уже, кстати, когда мы еще задумывались, увидели, что кто-то где-то тоже уже рекламирует, значит, новые, так сказать, такие же скоростные, якобы скоростные доходы, даже в уважаемом мной просто гейме, вот, по-моему, должна стартануть очередная, значит, очередной шедевр, внесите 900, пройдите 6 уровней и получите аж 2700 рублей. Вот, сделайте вывод, 1000, тысяч. Кроме того, постоянно активировать не нужно. Вот вы 1000 внесли, спокойненько ждете, вот получили 11. Получили 11, одну тысячу можете купить сюда. Кто хочет больше, того, средства позволяет, кто уже в, цепях, в основных цепях больше зарабатывает, значит, может себе позволить и больше. Я бы, вот, допустим, как я буду действовать, я буду спокойненько себе покупать один раз в сутки одну цепочку. И к тому времени, когда закроется моя первая цепочка, ну, может быть, она на завтра закроется, да, может быть, сегодня тут же на старте закроется, я тут же, вот я и начну покупать по одной цепочке каждый день. Представляете, если вы налаживаете вот такую цепь событий, значит, у вас каждый день получится 11 тысяч рублей. Берем в руки калькулятор и получаем 330 тысяч в месяц, пожалуйста. И спокойно себе активируем цепи в общей, в общей нашей глобальной цепи и весело, дружно шагаем к миллионам. По дороге собирая еще вот такие чудесные дивиденды. Так, теперь перехожу к вам. Перехожу к вам. Теперь слушаю ваши замечания и вопросы. Так. С самого начала. Макс, а ты следи, чтобы на Ютубе все-все-все вопросы сюда ко мне перекочевали. Так. Так, убили? Не убили. Мы вас хотим радовать. Мы хотим зарабатывать и хотим дать вам возможность заработать. Мы нужны вам, вы нужны нам. Мы не заработаем без вас, мы не зараб да, а вы не заработаете без нас. Вот в таком тандеме мы с вами должны работать честно, открыто и откровенно. Без никаких, так сказать, высокопарных сказок о том, что мы такие, вот, псковские. И мы хотим весь мир счастливить. Не, ребята, мы такие же, как и вы. Мы хотим, как и вы, зарабатывать, зарабатывать постоянно, стабильно, не заглядывать, что, ой, у меня не хватает, мне искренне горько, когда мне пишет кто-то, ой, я не могу активировать там Make Money 1500 рублей, представляете, 1500 рублей это проблема или я не могу активироваться, вот этот шарфуд, или кто там у нас пишет сейчас в чате, он уже полтора месяца собирается активироваться. 543 рубля, когда для людей проблема, это проблема всей жизни. Это, это результат работы, это результат достижений, в конце концов. Это человек жизнь прожил, ну ладно, еще когда молодой пацан, там девушка еще не имеет, там у мамы на шее сидит, но когда уже на, так сказать в сединах человек уже доживший до седин и говорит нет, 543 рубля, это страшно. И каждый из вас со мной согласится. Поэтому мы стараемся продумать такие алгоритмы, чтобы они давали доход, чтобы вот эта страшная фраза: у меня нет 543 рубля, канула в лето и исчезла как страшный сон. Так, поехали. Если у человека одна основная цепь, то он может взять одну, можете взять сколько, вот три в сутки, если у вас лишь бы была одна активирована, хотя бы одна вот у вас, вы купили одну, и слава богу, цепочка, главное, чтобы она не ушла у вас в архив, чтобы она была у вас активирована. Все вы можете покупать на равных, то есть максимум три цепи в сутки. Вот можете хоть по три покупать. Особенно на старте, конечно, я советую вам купить сразу по три. Конечно. Тогда вы быстро, естественно, а там уже у вас получается доход, и вы тут же уже по тысяче обратно, и у вас по колесу пошли доходы шикарнейшие. Дальше поехали. Просто супер, правда же? Совершенно просто. Совершенно просто. Без усилий. И такие доходы. Так. Ты на Ютуб, а то тут что-то вопрос вы как никогда закидали, на прямо сегодня ажиотаж. Хорошо, тогда мне сбрось ссылочку, я перейду на Ютуб, буду там читать сейчас. Тысяча, которая идет обратно в проект, идет на, на, на личную, не то что идет, она не идет обратно. Вы получаете 11 тысяч рублей. И ваше дело ее обратно внести или не внести. Вы покупаете на первом уровне снова. Мы просто так рассчитали, чтобы у вас прям 1 к 10. Если я же говорю, допустим, где-то вам говорят X3, аж, аж в три раза вы больше выведите, то здесь вы, вы, вы, вы выводите в 11 раз больше, чем внесли. Значит, Одну долю, давайте будем говорить десятину, <пускаем>, пускаем на дальнейшее движение. Все. Кто не захочет, тот не захочет. Значит, от рефералов не будет от этого модуля получать бонусы. Ну и ладно. Эти бонусы пойдут опять-таки в нашу общую большую цепь. В МЧ будем называть 19. да? Давайте уже будем... Потому что у нас еще третий модуль готовится для вас. Еще шикарнее. Значит, это будет у нас МЧ 19, МЧ 3, и там будет ну пока так рассчитали 6 уровней но ну, посмотрим вот значит главное чтобы у вас работала активная была цепочка Одна, если вы купили одну если вы купили 10 пардонки, следите чтобы не все были активированными чтобы у нас никто из-за нового модуля не бросил общую цепь чтобы наоборот у нас двигалась еще быстрее она. Вот каждый для себя может сделать закольцовку. Да, каждый для себя теперь может сделать закольцовку. Те, кто особенно любит вот такой вариант заработка, накатывать, накатывать себе вот закольцовку, действительно, это и получается шикарнейший пассивный доход, замечательный пассивный доход. И вам будет чем хвастаться, и вам будет э, легко приглашать именно на magic На magic на живую очень легко приглашать. А потом все автоматически переходят к вам в make money. И Ладно, там... Был вопрос. Ладно, перебью. Был вопрос здесь. Ты его пропустила про ММА. Еще не пропустила. Я смотрю, только ну, сейчас Оксану. Да. Вот, третий вопрос отвечаю. Где я там про ММА? Ну, выше, вышел Не, ну вот смотри, я смотрю. С самого начала... Вот, да, ага, все понятно. То я смотрю, да, там, подожди, они зам... ведь повторяют вопрос там. Ну, с самого начала. А, подожди, а кто это у меня тут принудительно что-то... Подожди, подожди, подожди, да. Сейчас, секундочку. Так. Вот это мы смотрели. Так. Про это я Виктору ответила. Свете ответила, Вот. Да, про закорцовку поговорили. Круто, Саш, точно круто, мне самой нравится. Так, как с уровня на уровень переходить будем? Автоматически, по принципу живой очереди. Вы купили место и дальше шагаете так же, как в, общей нашей, в общих наших цепях. Так и будем переходить. Перелетать будем. Так, здесь Света ответила, Наташа. Так. А в ММ тоже обязательно активация? В ММ, значит, смотрите, я вчера объясняла в Мэйкмане что если вы получили кабинеты, то давайте активируйтесь, потому что вы подводите тех, кто уже активировался. По большому счету, если бы вы все вот активировались, все нормально работали, то у вас было бы там и по 20, и по 30, и по 50 тысяч в день на вывод. Понимаете? Там такие масштабы. Поэтому если взяли кабинеты, то активируйтесь. Если еще не взяли, ждем 11 уровня, и там вы получите деньги подарочные на активацию. Все. Это, это правило Мэджика. Смотрите внимательнее. Ладно, нет, это вопрос был такой. Привязан ли ММЭ к этому, именно вот к этому модулю? Нет, нет, нет, нет, не привязан. Make money здесь к этому модулю не привязан. Этот модуль у нас во взаимосвязи только с МЧ-19, там где 19 уровней, то есть с цепями, вот этим с общим нашим, будем считать его самым главным, самым общим, и все наши последующие Модули будут скакать только вокруг него, чтобы обеспечивать движение, обеспечивать, помимо того, что вы зарабатываете, обеспечивать движение. Но разумно, не созданием пустых воздушных клонов, никому не нужных, а именно э, вот этими нашими действиями, нашими алгоритмами, нашими... Нашим функционалом разумным, чтобы у вас было достаточно денег для активации и покупок. Вот что э, должно являться главным критерием. Достаточность денежных средств у каждого из вас и мы ее создаем, чтобы вам было потом беспроблемно активировать цепи, чтобы вам было беспроблемно активировать make money, это уже потом, но он не связан с этим, с этим модулем. Все. Так, ладно, так вопрос. Можно... Ладно, подожди. Давай вопрос... я выйти подряд. Пропустила его, пропустила. Блин, а, блин, э, блин, как с уровнем переходить будем? Ты ответил? Дальше идет вопрос с Ютуба старт по кнопке или по регистрации? Старт по кнопке, естественно, потому что у нас уже все зарегистрированы, вам не нужно будет отдельно регистрироваться, вы уже в проекте зарегистрированы, мы, э, в «Мэджике», да? Вы зарегистрированы, за какие регистрации могут быть? У вас появится на сайте просто новая страничка с вот этим, с новым модулем, история операции будет общая, там просто будет видно, что это уже идет от второго модуля, вот, и баланс ваш тот же самый, и кнопка на вывод. Все будет совместное. Просто отдельная кнопочка для этих уровней, где вы будете покупать и где вы будете видеть движение. Вот и все. Да, то есть оплачивать будете с той же самой кнопкой пополнения баланса, а потом нажимаете на кнопочку. Руслан, если ты имеешь в виду оплачивать с заработанных, этого у нас не будет никогда. То, что на вывод, то на вывод. Пополняем баланс и покупаем. Так, Реферальная ссылка остается та же, естественно. Ничего не меняется. Вы в одном кабинете. В том-то и дело. Вы в одном кабинете, и у вас все это срабатывает совместно. Старт 30 октября планируем. Точное время еще не скажем. Мы... Буквально завтра, послезавтра протестируем сами, здесь общий тест, как бы, считаю, и не нужен. Будем приглашать пока до 30-го, и 30-го стартанем. Мы вам скажем, когда можно уже пополнять деньги. В принципе, можете уже, у кого есть, пополняйте, держите там, сколько вы себе определите, держите на балансе. Вывод у нас, ввод у нас работает через паэр Виктор Бычков. Вывод у нас работает на разные платежные системы и на карты. То есть все в кабинете у вас есть. Так, Тамара, и мы тоже хотим зарабатывать. Все, пожалуйста, зарабатывайте. Зарабатывайте все на здоровье. Так, я сейчас открою, наверное, экран. Ладно, вопрос там был. Mm -hmm. а на уровне сколько мест? Так же, как в МЧ-19-3. Да, также... Три, да. Так же, 3 3, да, так же как в МЧ-3. Три места всего, да. А, так, так, так, так, так, это сделали. Дальше. Подождите, я только секундочку... Ну ладно, пройду здесь до конца и открою экран. Так, реферальный бонус будет зачисляться по факту покупки или после закрытия. Реферальный бонус будет начисляться, экран вам видно, да? Будет начисляться при закрытии третьего Нет, уровня. Нет, не видно. Я рисую. А, ты рисуешь, я думал, ты экран включил. Вот рисую. При закрытии третьего уровня. Нет, никак не при покупке. При покупке... Это изначально неверная математика. Так обычно делают в этих дешевых хайп-инвестиционных проектах, когда ты вносишь сумму и, значит, с нее сразу же получаешь бонус. Как только ты видишь такой алгоритм, знай, что это очень быстро соскамится, потому что, представьте себе, вот мы с вами планируем 1000 рублей вход. и Из этой тысячи рублей мы уже рассчитываем все остальные, так сказать, ваши доходы, передвижения и так далее. И если от этой тысячи мы сразу же отнимем вам на бонусы, а на бонусы уходит, в принципе, по факту у нас расчет, чтобы у вас было 12 тысяч здесь, но мы одну тысячу сразу пускаем на реферальные бонусы. Значит, если мы внесли одну тысячу и выдаем тысячу на реферальные бонусы, значит, если мы внесли тысячу и отдали тысячу, что дальше будет двигаться, а? Что будет дальше двигаться? Ничего, пусто. Зеро. Поэтому, ну, бонусы только вот здесь в конце. Так, дальше пошли. Что плохо стало, Чистяков? Ты огорчен или обрадован? Так. Так, ссылка общая, это ответила. Почему не сделать принудительный с короткой в большую цепь реинвест на 20 точки и на вывод 9200? Наташа, я вас очень прошу, даже в, САО, в этом, в правилах наших написано, воздержаться от советов. Вот когда, если ты создашь свой проект, если ты рассчитаешь маркетинг и рассчитаешь движение денежных средств, и создашь на реинвестах весь свой маркетинг, ты вылетишь в трубу ровно через месяц. Понимаешь? Поэтому давайте вот это вот не советовать ничего. Я экономист. Я знаю, как правильно и как будет работать. А главное, что, из чего состоит вот вообще вот это слово работа проекта? Это платежеспособность. Это нужно вертеть так вашими взносами, вашими вкладами, чтобы достаточно было во много крат увеличив этот доход, чтобы достаточно было средств оплатить. Не только размахивать флагами, обещаниями или рисовать далекие миллионы, нужно иметь средства, чтобы выплачивать по маркетингу в соответствии с вот этими всеми нашими великими планами. Понимаете? Поэтому давайте будем прекращать без, без советов. Все, так, совершенство нет предела. Хорошо, это, вот это факт, да. Можно еще совершенствоваться и совершенствоваться. Реинвестовая без заловок не будет, да, Света сказала правильно. Хотите – покупайте, хотите – нет. Хотите зарабатывать – покупайте. Не хотите – не покупайте. Как будет строиться очередь? Все, это ответили. Принцип живой очереди. Все, работаем как в очереди в магазине, как мы с вами говорили. Подходит твоя очередь, получил. Получил, снова встал в хвостик, получается, очереди, купил себе номер и опять дын-дын-дын, пришел, опять получил. Дальше. Если активировать несколько цепей на месяц, а другие на несколько дней, можно покупать? Бендеры не дремлют. Значит, следите, чтобы у вас не были неактивированы цепи. Если вы продлите на несколько дней, то следите, чтобы и следующие несколько дней у вас не проспать, чтобы они были постоянно в активном состоянии. Иначе у вас просто ваш номерочек, вот представьте себе, он уже подошел на третьем уровне, почти к выплате. И вы где-то прозевали, он ⁇ Бух, это автоматика, мы же не сидим специально, не вылавливаем вас, чтобы вы не дополучили чего-то. Вы прозевали сами и встали в хвостик вот здесь в очереди уже. Да, вы подвинетесь достаточно быстро, но тем не менее вы бы получили раньше. Значит, и в этот момент у вас, пока что-то вы прозевали, в этот момент, возможно, ваших рефералов закрылось уже, рефералы вышли на доход, и вы и бонусы не получили. Не рискуйте с этим. Давайте будем вот четко контролировать свой собственный бизнес. Все. Так, хорошо, Ларис, спасибо. Да, у меня тоже радостные эмоции у нас у всей нашей дружной команды админов. Так, это не просто супер, это мега-супер, да. Поехали дальше. Кто вносить не будет, тот глупец. Ну, конечно. Так, ожидая прохождения цепочек, зря времени теряем. Опять и снова зарабатываем. Да, получается, что у вас... Мы же понимаем, что, допустим, 9 десятый, 10 пока. Это пока, ребята, он более медленно, потому что у нас по факту мы стартанули с вами вопреки всем правилам, вопреки всем проектам, где собирали людей целый месяц и гоу-гоу, вешали лапшу на уши и говорили, покупайте по 100 штук, да? Там же по 100, по 100 мест купили люди, и больше, и по 200, и так далее. Потому что шла агитация. Мы-то понимаем, что людям, кроме... Кроме того, что купить, нужно потом еще продлевать. И мы это честно говорим, что это, да, это долгострой. Мы мы очень постарались сделать его более скоростным. Но все равно мы приходим, мы начали с чего? Мы с вами начали с 700 цепей всего. Не со 100-200 тысяч, как кричали в других проектах. 700 цепочек у нас было. Сейчас у нас их всего, сколько там? Я даже не знаю, две с половиной есть уже, да? Две с половиной тысячи. Да, а у нас тогда... перевалили, перевалили за две Ну, перевалили. Но когда у нас будет 25 тысяч или хотя бы десять тысяч, двадцать пять, а у нас, то есть, у нас идет по возрастанию, как э, развивается нормальный бизнес. Потихоньку, понимаете, спокойно. Без ажиотажа, без обмана. Мы спокойно растем, у нас растет количество цепей. И чем больше их будет, тем быстрее будет двигаться 8, 9, 10 и так далее. Понимаете? Но тем не менее, сейчас еще не так, как хотелось бы, поэтому мы с вами здесь будем быстрее между делом зарабатывать. Все именно правильно, да, Лариса, ожидая прохождения цепочек, зря времени теряем. Прямо у тебя уже, можно сказать, слоган. Ожидание не освобождает от доходов. Так, не будет таких. Кто же откажется такой закольцовки? Приглашать людей в живую очередь было просто. Сейчас будет еще проще. Да. Это кто у нас в каждом уровне, поскольку ты ответил, да, по три места. Активация такие будет стоить. В этом, в этом модуле нет активации. Вот вы внесли одну тысячу и спокойно ждете, она закрылась. Неважно, понимаете, сколько вы там ждете, никаких активаций. Все будет здесь зависеть только от ваших вот этих вот покупочек. Все. Я думаю, что это если каждый, получив доход, тут же купит еще хотя бы одну себе цепочку вот за одну тысячу, значит, у вас будет нескончаемый поток дохода. Нескончаемый. Даже из того количества людей. Ну, посмотрим, сколько у нас э, войдет считать даже не буду, мы не будем вам устанавливать никаких лимитов, говорить, что нам нужно только 100 тысяч человек для того, чтобы это заработало. Неважно, это работает с минимальным количеством людей, с минимальным количеством людей, но с выполнением И... вот этого, так сказать, условия, будет постоянный поток дохода. Единственная разница, что если вас мало, значит, только маленькая группа людей будет постоянно при доходах. Если вас будет больше, то значит, большее количество людей будет при постоянных доходах. Вот э, кто да. участвовал у нас в проекте ММЭ до этого, никто еще не перешел, они знали, как наращивать мощности. И чем больше они их нарастили, тем больше они получают. Вот здесь будет принцип тот же самый. Купили одну, да, Дождались, пока она дойдет, даст вам 10 тысяч, а потом купили еще одну, да, проходит время. Правильно, Лана сказала, она выбирает тактику другой немножко. Она каждый день будет покупать минимум одну вот эту цепочку. И у нее они будут идти, да, там, ну, например, ну, сколько там человек за это время купили, ну, давайте говорить, 20, да. 20, и она опять получила, 20, она опять получила. Например, вы взяли одну цепь, одну единственную, и ждете когда она вам даст доход. Она вам дала доход, и вы купили. Но в это время перед вами образовалась там уже... 200 человек, например, 200 цепочек, вам просто дальше. Поэтому каждый для себя выбирает тактику именно сам. Сколько ему купить на старте, сколько ему подкупать, ждать ли ему, когда все это закроется. Вы строите бизнес. Бизнес строится. Сначала вложи, потом получи. Это так всегда. Если бизнес на земле дает отдачу через 2-3 года, то тут вы отдачу будете получать очень быстро. Поэтому, как вы будете одну покупать, 10 покупать, 50 покупать, это ваше личное дело. Самое главное, что я хочу сказать, никому, ни одному из вас не брать кредиты. Забудьте, что нужно в проект взять в кредит и войти на эти деньги. Узнаю, кто это делает, я вас убью, наверное. Нет, а вообще-то вы карму портите, понимаете? Залезая в кредит, все, ты себя надолго просто вырубаешь из жизни. Ты постоянно... по, Это же такая тяжесть. Я вам честно скажу, у меня нет, не было ни разу ни единого кредита в жизни, даже когда было очень туго, у каждого в жизни бывают такие моменты, да, я лучше буду на воде сидеть, но я не одолжу и в кредит не возьму, никогда. Поэтому, наверное, именно вот этот мой принцип, карму не испортил, и я всегда, ну, я, во всяком случае, у меня нет такой проблемы, чтобы я сказала, что у меня нет денег, Таких, ну, естественно, на Мерседес каждый день у меня нет, но так вот для жизни вполне достаточно, чего и всем желаю. Так, э, из заработанных, да, из заработанных сможете уже делать что угодно и спокойно активироваться, и там чего-то докупать, и э, уже заняться, и там себе строить э, доходы, э, за что угодно сможете. Так только сначала подожди, Лана, там ага. другому вопрос только сначала эти деньги заработаны надо будет вывести потом пополнить а потом уже покупать все что хотите дальше да да да у нас только такой принцип то есть пул теперь будет работать нет причем здесь пул на новый модуль андрей отстань от пула Полы, весь наш модуль, здесь 19 наших уровней. Отстаньте от него, не трогайте, ничего не меняется. какой ты правильно понял, неправильно ты понял. Не вводи в заблуждение. Так, это все будет в едином кабинете. Сейчас я открою вам экран, сейчас еще раз покажу. Так, но еще пока мы его не прикрепили, но я вам примерно объясню. Так. То есть баланс можно пополнить, ждать старта. Можете, если есть деньги, чтобы их не прогулять, пополнить баланс, пусть лежат на балансе. Это значит 30 числа стартуем. Но мы еще с вами неделю будем общаться, мы еще с вами встретимся, еще обсудим более мелкие детали. Так... Сделайте кнопку реинвеста, чтобы не выводить, а цепь продлить. Большое спасибо за очередной, за очередной совет. Советы не принимаем. Еще раз повторяю. Движение денежных средств – Правильное движение денежных средств я очень хорошо понимаю. И если мы создаем так, это значит правильно, это значит так. Если вы так рассуждаете, попробуйте. Попробуйте создать проект, в котором будет одна кнопка. И представьте себе, пришли к вам 100 человек. 100 человек несли по 100 рублей. А у вас по маркетингу, что они должны получать, плюс куча реинвестов, и они должны получить миллион. А у вас на балансе Сколько? 100 рублей умножьте на 100. У вас других денег нет? Нет других. Они не пачкуются. Они не разрастаются. У вас на балансе, у вас на вашем кошельке, всего, сколько это 100 на 100 получается? Аж 10 тысяч рублей? Все. Нужен оборот денежных средств, понимаете? Вот это вот вывел, завел, это оборот живой денежной массы. Вот получается, что наши покупки, наши цепочки покупаются за живые деньги. Это называется обеспеченные денежной массой покупки. Это значит, сколько вы нажали купить, вот столько денег пришло на баланс. И этой суммы достаточно выплачивать всем, у кого сегодня получилось закрытие. Потому что все эти покупки и так далее, да, все эти наши полы, закрытия, они приближают к чему? кнопочки вывода. Так вот, для того, чтобы кнопочка вывода работала для вас безотказно, нужно не сочинять никаких собственных, так сказать, собственного видения. У вас меркотильный такой подход. Как бы вам так, чтобы вообще уже ни копейки не внести, а просто вот получать и получать, и получать. Так вот, представьте себе... Э так, визуально. Включите фантазию, то, о чем я вам объяснила. Из 10 тысяч рублей вы выплатите миллион? Нет, конечно. Значит, ваш совет отрицается. Не будет принят во внимание. Так, дальше. Как же новички вперед? Если мы все... Так, Ирина. А как же новички, они вперед окажутся или мы все-таки? Какие новички вперед окажутся? Не поняла вопрос, Ира. Какие новички? Кто значит вперед окажутся? Кто нажмет на кнопку? Вперед, вперед окаж, впереди окажется тот, кто нажмет на кнопку на доли секунды, сотые доли какие-то раньше, чем вы. Он окажется да. впереди. Кто нажмет на сотые доли секунды позднее вас, он окажется позади вас. Вот и весь принцип. Да, и как всегда, если даже ваш реферал и, э, нажмет на кнопочку ⁇ раньше ⁇ и он получит доход раньше, то вы бонусы получите от него, независимо от того, впереди он оказался, намного впереди или рядом, или позади. Так, э, движение по уровню зависит от приглашений. Движение по уровням зависит... Нет. Движение не связано, я же говорю, никаких структур строить не нужно. Это принцип живой очереди. Не важно, чей это реферал, не важно, чей это пригласите. Кто купил, вот в такой последовательности вы двигаетесь и закрываете друг друга, просто живая очередь. Никаких здесь построений структур, и вы не зависите от, своих, от количества ваших э, рефералов. Просто если есть рефералы у вас, то, значит, вы получите еще, и будете получать еще стабильно, постоянно бонусы, что, естественно, из ваших 11 тысяч может быть получиться, я не знаю, 30 тысяч в день, если с бонусами, может больше даже. Так, Алла, вопрос, если новичок, то вначале заходит в МЭД-19, да новичок, Поэтому лучше новичку до старта спокойненько зайти, если у вас есть новички, советуйте так, рекламу так делайте, объяснение так давайте. Зашел спокойненько, вот сейчас уже купил себе э, в, хотя бы одну цепочку в МЧ-19 и приготовил денежки, что и ждешь старта, и со всеми вместе новички могут дать и могут первыми, ну и что, на здоровье, пусть начинают с доходов. Их цепочка в общей нашей мч 19 активировано, все, полное право имеет купить себе хоть 100 этих в новом модуле себе мест, но не более трех в сутки. Так, дальше. как Ну, как очередь выстраивается, ну все, это мы уже отвечали, Да. Закрытие также через 8 часов? Нет. закрытия никакого через 8 часов. Закрытие, когда вы дождете. Причем здесь 8 часов. Вы купили здесь место, и, и много людей покупают, и в процессе этих покупок у вас происходят переходы, просто переходы, и вы получаете здесь деньги. Опять покупаете здесь, и многие покупают, и снова пошли следующие переходы. Здесь никакого нет 8 часов, не путайте. Ежемесячно, нет, еще раз уточняю, никакой ежемесячной активации для вот этого МЧ-3. Как быстро будет закрываться третий уровень? Ну, как быстро? Я считаю, что очень быстро. Что такое три уровня? Это для нынешних построений такого вида один к трем. Один к трем. Если вас зашли сто человек... Один к трем. Что такое один к трем? Сейчас я очищу здесь. Начну. Ладно, ты пока очищай, а я скажу. Ага. Задавая вот такие вопросы, вы, наверное, считаете, что мы в Ванге. Экстрасенсы. Нет, нет, Свет, подожди. Что? Не надо. Я, я понимаю, я понимаю. Нет, сейчас нарисую. Один к вот. трем. Да. Вот если сто человек вошли... Да, в данный момент 100 человек вошли. Значит, один к трем. Сколько человек перейдет на следующий уровень? 30%. Ну, один к трем. 33 человека перешли уже. Да? Раз сюда перешли, 33 делим на 3. Получается, мы сразу знаем, сколько перешли на следующий. И уже там закрываются. Все? Это простейшая математика, но у вас явно будет не 100 человек, поэтому это будет быстро, и отсюда будет обратно подталкиваться, значит, у вас будет непрерывный поток закрытий. Так, а... Денж... Денжище, это, это, это имя такое, Макс, ты копируешь, вместе с именем Денжище? Если я без команды, то мне да, все равно... это, это так, так ага. Если я без команды, все равно выгодно зайти, но естественно... Естественно, а почему невыгодно, если вы не зависите от рефералов? Просто вы не получите реферальные бонусы. Ну и ладно. Но в процессе, вы поймите... В процессе работы, если на вашей странице, я смотрю на вашей странице, без нез не взглянешь, даже самых таких э, хваленных э, специалистов, ни одного чека выводе, ни одного, все какие-то намеки на то, что я заработал очень много. Вот на наших страницах видно, что люди зарабатывают, а там одни разговоры. Вот когда на вашей странице появится, что вы зарабатываете каждый день по 10 тысяч, ну, тогда, я думаю, что у вас не будет недостатка в рефералах, и ваши доходы еще и увеличатся на суммы бонусов. Приглашать, конечно, можно. Сейчас там уже Наташа подготавливала картинки, дадим вам картинки уже приглашалки на старт. Будете писать. Все, старт 30-го. Давайте сразу ссылку на чат наш общий, чтобы люди там были уже... Всех предупреждайте, в чате будьте, потому что регистрируйтесь заранее, подключите бота, пусть даже ничего еще не купил. Но зарегистрируйся заранее, подключи бота, потому что бот будет своевременно информацию давать, что у вас только-то старт, кто-то делает, кто-то не делает. Вы получаете информацию своевременно, вы поймите, в любом проекте получать информацию – это ваша обязанность своевременно получить информацию. Наше дело, как админов, своевременно ее отправить к вам. А там уж ваше дело, посмотрели вы ее или нет, понимаете? Вы зачастую из-за своей вот этой безалаберности, безответственности, удивительно, конечно, для, дет, для взрослых людей детские такие, такая детская безответственность, но, тем не менее, вы много зеваете, там не успел, сюда опоздал, тут не, не, не получил, тут прозевал. Все из-за того, что вы не подключаете информационных ботик, которые вам старается своевременно предоставить информацию. Так, Как у нас, Ирина, позиции? Кто после кого будет закрываться, если по принципу живой очереди? Что значит кто после кого? Кто после кого встал? Кто ты закрыл? Ир, ты не знаешь, что такое живая очередь? Я только Нет, что -то Ты объяснила. пришла со мной вместе в магазин. Я посустрее оказалась, стала вперед тебя на кассу. Кто из нас вперед денежку получит? Отдаст, вернее, на кассе и оплатит товар? Ну, конечно, я. А нас пришло. Вот, вот Вспомните, девочки, как вы ездили в Москву покупать вещи в гуме, в туме. У вас были номерочки, на руках иногда их писали, вспоминаем. Номер вашей очереди, когда он подходил, вы заходили в отдел и покупали вот эти самые сапожки, которые вы хотели, да? Вот здесь это живая очередь это то же самое. Выстроились в очередь за хлебом, за сапожками, за молоком, за золотом. Ну, здесь за деньгами. За день... Здесь за деньгами мы встали, да. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, пятнадцатый, восемнадцатый. Первый получил, ушел на его место, пришел второй. Второй получил, на его место пришел третий и так далее. Вот это живая очередь. Поминайте ага. символ... магазин. Вы, вам давали одно время талоны, старшее поколение, помните. Талоны на приобретение товаров. Вы с этими талонами куда шли, в магазин вставали в очередь. Вот вам эта очередь. Зачем вспоминать старые времена, если сейчас, даже, допустим, зашел даже в банк, и у тебя тут же автоматик выдает тебе талончик, что ты седьмой по очереди в кассу такую-то. Ты сидишь культурно, даже не стоишь сейчас, зачем вспоминать страшные времена, и ждешь, когда тебя вызовут. Вот так и здесь. Все. Так, поехали, вопрос еще. Эта программа пассив, тоже можно? Да, только что сказала про пассив. Естественно, про пассив. Вообще живая очередь – это пассив. Так, три места брать, то на кнопку, соответственно, три раза нажимаем. Да, конечно. Да, конечно. Три, три, а каждая покупка – это нажим на кнопочку. Выплата на третьем уровне после закрытия. А вот здесь нет. Выплата будет у вас точно так же после, после закрытия по, по каждому месту. Одно место, второе третье. Одно место, второе третье. Да, причем я забыла сказать вам еще. Подождите, вот что будет из трех мест. Получается 3000 тысячи. Плюс 3000, вот каждое место, да? И последнее будет 4000. Вот так вот. Ой, 3,5, по-моему, там, да, Свет? 3,5, 3,5. 3,5, да, 3,5, 3,5 и 4. Вот так будет. Вот. Так, дальше. У меня в соседях магазин коробками заваливает проезд. Теперь я им помогу, все коробки собирать буду. А, ну да. Дальше. Сколько цепей можно купить при старте? Три штучки в сутки. Так, картинки останутся те же. Да, картинки останутся те же. Они будут совместно. Если у нас с вами баланс один, баланс вывода один, значит, он будет суммировать все ваши доходы, и будут чеки лететь одни и те же. Так, Любовь Ефимовна. Ребята, я в восторге. Отлично. Я тоже. Главное, нам дружненько сработать. И не, вы поймите, не давайте установку. Когда вы начинаете говорить «у меня нет денег», значит, говорите это сами себе, темной ночью, вслух не произносите никогда с горечью, вспоминаете это, так сказать, ночью, и до утра не спите, до утра думайте, что же мне, зараза, сделать, чтобы у меня были деньги. Понимаете? Не просто причитать, что нет денег. Нужно из шкуры вывернуться наизнанку, но сделать все, чтобы у меня эти деньги были. Не кредиты набирать бездумно, а сделать все, потрудиться извернуться, но чтобы деньги были. Вот и все. Вся формула успеха. Так. Главное, чтобы партнеры не жадничали. Да-да-да. И при выводе опять покупали. Но если не выведут, так они не будут получать бонусы. Все. Если с 11 тысяч опять покупать 30 пи, составлять 8, 000, тоже хорошо. Да. Тоже очень хорошо. А главное, вы увеличите свой доход. Но это уже у каждого, понимаете, по ситуации, по их мыслям. Мы здесь не навязываем, не навязываем никакие стратегии. Можете себе решить, что я буду каждый день покупать три цепи в начале, я потрачусь. Как вы потратились в других очередях? Я же в курсе других проектах, многие. Страшные деньги внесли, кредиты залезли, вывели, получили успех, вернули свои очень маленькая толика вернула свои, стоят до сих пор в очередях. Мы даем вам возможность быстро, весело, радостно зарабатывать каждый божий день. Все от вас зависит сейчас, только от вас. Мы создали, мы написали уже, фактически почти все подготовлено. Вот к 30-му будет все готово. Остается только использовать этот инструмент. В чате очень живенько, но есть пожелание больше информативного характера, поменьше перекидыванием пару фраз. Опять-таки совет, <соединяющие> пожелания. Ребята, жизнь чата – это жизнь чата. Сегодня я столкнулась с тем, что кто-то не знает, что такое закреп. В закрепе обычная информация, кроме того… Так, я убираю картинку, все-таки раз такой вопрос, то я открываю экран, ребята. Значит, еще раз, да? демонстрирую вам поделиться. Во-первых, в нашем с вами кабинете еще раз показываю. Свет там видно? Все? Нормальный экран. Еще раз показываю. Видно у вас есть, хорошо. кроме чата, самое главное, канал, телеграм, и медиаканал, кстати, с разными там картинками, со всеми вашими документами и так далее, текстами, все на свете. Канал есть. Значит, вы в чате. Во-первых, в чате. Вот он, чат, в закрепе. Всегда то, что важно на данный момент. Объявление, если появилось, мы его забрасываем в личный ботик. Как еще фильтровать самую главную информацию? У вас всегда важное в боте, пожалуйста, вот объявление пришло, вот пришла, допустим, там информация, что у меня там какой-то бонус и так далее. Все есть, все под руками, а чат, он должен жить. Это очень неправильное, так сказать, мнение, что в чате должно быть тихо. И в чате тогда там все разбегаются и никого нет в чате, вы поймите. В чате должно быть звонко, громко, весело и свободное общение. Пусть пишут одно слово, пусть пишут пять слов, пусть пишут что угодно. И здесь же рекламируют свои посты, и здесь же по ходу дела вы никогда не пойдете в отдельный чат взаимопиара, чтобы кому-то помочь из друзей. Никогда. Вы зайдете в него только для того, чтобы сбросить свое свой собственный пост и уйдете во своя А здесь здесь по ходу дела, пока здесь переписка, посмотрите, сколько, как много у нас лайков и комментариев. У каждого свое понимание работы в интернете, у каждого свое понимание работы в проекте. Мы настолько давно уже этим занимаемся, что у нас свое собственное понимание основано на опыте, на многолетнем опыте. Поэтому мы делаем именно так. Значит, Понятно, да, что легко получить всю информацию. Теперь поехали дальше к вам. Что там э, говорить, да мы с вами говорили о том, что будет. Вот смотрите, если у нас вот она цепочка, скорее всего, мы переделаем, каким образом, что у нас будет вот здесь открываться, при клике на вот эту цепочку, да, на Chains, будет открываться у нас, и будет здесь написано МЧ-19, да, вот здесь вот, и МЧ-3, отдельно как бы две странички, вот так мы сделаем, все. История операции, еще раз повторяю. Команда... Реферальная ссылка, профиль ваш, баланс ваш, все остается то же самое, все. То есть ссыпаться будет у вас на баланс, доходик ваш будет ссыпаться вот так вот сюда, а с двух модулей. Просто у вас будет общая сумма здесь, вот и все. Все предельно просто, чтобы вы не путались. Не надо создавать лишних, я считаю, новых каких-то разделов, новые истории операций и прочее, это, это запутает. Так. так что для информатирования новичков все предельно просто. Зайти, зарегистрироваться, подключиться к боту, нажать на кнопочку, единственную кнопочку в «Настройках профиля», подключиться к боту, вот она кнопочка, и все, и вся информация будет поступать своевременно, быстро и отдельно от всех общих, так сказать, общей писанины. Все. Так, Ларий, так это я так и буду по три очереди ежедневно, первые 30 дней. Ну, значит, ты, да, себе создашь йоху, действительно, <свы> закрытие. Так, какие еще вопросы у кого остались? Вроде на все ответили. Мне кажется, проще уже некуда. Проще варианта нет. Час мы с вами проговорили. Давайте переваривайте. Всем желаем бодрости духа, ищем деньги, подготавливаемся к старту. И начинаем рекламировать, что 30 числа, 30 октября мы стартуем новым модулем. Сейчас мы вам сбросим эту ПДФ-ку, вот, которую я вам сейчас показывала, pdf документик Сбросим картинки. Просим нашу великолепную группу э, этих поющих картинок подключиться, начинать создавать видео тоже. Особенно к Саше у меня просьба личная, у него получается суперские видео. Вот. Ну и наши тут действительно сотрудники тоже будут, тоже да, будут. Мы с вами, с вами, с вами. Перебиваю, конечно. Давай. Извини. Самое главное, не забываем, что ни одна ваша цепь не должна быть в архиве. Зарубите себе вот на носике вот этого. Не делайте себе каку. Это презентация, пожалуйста. Я понимаю, но мы не будем. Вырезать не будем, здесь остается запись. Давай без этих... Ну Всё. вот, э, самое главное, вот это самое главное правило. Все. Все помнят, еще раз показываю, кто еще не разбежался, значит, у вас, э, во-первых, в конце месяца за три дня до окончания, вот, до окончания активации к вам в бот приходит три дня подряд напоминалка «Проснись, иди, заплати». Значит, у кого много цепей не получается, да, одну цепь хотя бы как минимум активируйте полностью, то ну, лучше максимально, чтобы у вас всегда было, да, и продлите себе там, кто там говорил, ну, хотя бы продлевайте, следите тогда. Бот не будет вас предупреждать, что завтра у тебя все финит, комедия. Бот рассчитан на месяц, понимаете, вот этот расчет, чтобы предупреждал. Старайтесь лучше наперед. Оплатил и спокойно себе не, не заглядываешь, тем более если это будет зависеть от вашего дополнительного этого заработка. Все, просмотрите в записи. Сейчас прям вот будет уже у вас в принципе рассылать, даже не нужно, имейте в виду, что вот в этом вот боте то, что вы получили наше приглашение, эти мой ботик, ой. Вот. Значит, приглашение, которое вы получили на, вот, допустим, в Вайпане, и мы рассылали тоже это же. Вход в веб-комнату, вот параллельная трансляция на Ютубе, вот эта трансляция, вот эта ссылочка, она и будет являться записью уже этого вебинара. Вот через 5 минут уже будет запись готова. Так что вы можете эту запись посмотреть и всегда. Но мы еще сделаем рассылку, что вот запись, мало ли для особо одаренных вдруг потеряют, вдруг у них много выплат, у них потеряется это объявление, значит, сделаем еще рассылку, что вот запись вебинара, посмотрите его еще разок, и будет все понятно. Ну и дальше будем встречаться. Все, всем пока-пока, обнимаем за работу.